здравствуйте дорогие друзья зрители моего канала сегодня расскажу об астрологической погоде на апрель 2022 года подписывайтесь ставьте колокольчики, если зашли впервые также приглашаю вас в мой facebook instagram и telegram канал ссылки на главной странице канала и в закрепленном комментарии апрель начинается с новолуния вовне 1 апреля в 924 по киевскому времени символизирует начало нового жизненного цикла соединение с меркурием позволяет выйти на новые источники информации это первая новолуние нового астрологического года который наступил 20 марта в 1734 активизируется жизненная и творческая энергия личная инициатива способствует завязыванию полезных отношений с интересными людьми благоприятствует развитию проектов и популярности Новолуние вовне открывает новые возможности. Это поток активной энергии, проявленной в действии. Подробнее о новолунии смотрите отдельное видео, ссылка в закрепленном комментарии. 3 апреля соединение Меркурия и Солнца благоприятствует поездкам, общению и уверенному выражению идей и мнений. Пробуждение творческого мышления позволит принять мудрые решения или разработать новые оригинальные методики. 5 апреля 1818 Венера входит в знак Рыбы. Окружающее пространство наполняется романтикой и душевностью. Люди становятся добрее друг к другу, готовы к взаимным уступкам по многим вопросам. Произойдут яркие события в чувственно-эмоциональной сфере, особенно во второй половине месяца. Это поможет улучшить существующие взаимоотношения, а также повлечет за собой положительные изменения в социальной жизни, профессиональной деятельности, общественных связях. В этот же день, 5 апреля, Марс и Сатурн соединяются в Водолее. Аспект способствует концентрации сил – целенаправленной работе, железной воле, выдержке. В ближайшие дни легче контролировать свои импульсы, сдерживать себя, принимать правильные решения в сложных ситуациях. Начало апреля – это время закладки фундаментального длительного цикла творческой активности. Венера и Марс, отвечающие за любовные взаимоотношения, в апреле переходят в знак рыбы, как я уже сказала, Венера с 5 апреля, а Марс с 15 апреля. Это знак стихии воды, рыбы. После резких и непредсказуемых энергий водолея, апрель принесет плавность, духовность, нежность в сферу личных отношений. На первый план выходит не чистая физическая тяга к партнеру или интерес к материальным благам а глубокая эмоциональная связь, определяющая будущее этих отношений. Психическое состояние многих людей позволит качественно применять свои сильные стороны во внешней деятельности. Причем социальная активность, волонтерство, помощь нуждающимся благотворно отразятся на любовной сфере. Возможно новое знакомство и начало долгосрочных взаимоотношений. В ближайший месяц внутренняя сущность и содержание переживаний обусловлено духовными потребностями людей. Такое понятие, как безусловная любовь, станет очевидным для большинства. Благодаря романтическому партнеру или просто человеку, в которого тайно влюблены, душевная энергия, инстинкты, духовное сознание и чувствительность достигнут высокого уровня развития. Апрель – период тайных романтических увлечений, платонической любви или отношений на расстоянии. Любовные связи из прошлого могут переместиться в настоящее. Также апрель – время вдохновения и продуктивной творческой деятельности, внутренней регенерации, восстановления после душевных травм. 7 апреля – Сатурн в секстиле с Меркурием. Прекрасная возможность показать все, на что способны. Для некоторых вещей пришло время немного сбавить обороты, притормозить, заняться самым неотложным, выполнить тяжелую или не очень приятную работу. Много сил уходит на исполнение своего долга. 8 апреля секстиль Марс Меркурий. Хороший аспект для решения трудных задач вопросов, которые откладывались на неопределенный срок. Также хороший день для принятия бесповоротных решений. 7 и 8 апреля это дни самоограничения, закрепления на достигнутом уровне. С 11 апреля в Меркурий входит в знак Тельца. Этот транзит помогает найти практическое применение поступающей информации. Люди стремятся найти выгоду, дополнительные ресурсы, но не обязательно материальные. Люди не склонны конфликтовать, предпочитают держать свои мысли и выводы при себе. 12 апреля эпохальное соединение Юпитера и Нептуна в Рыбах. Предыдущее такое соединение было 166 лет назад, в марте 1856 года. Все острые ситуации сглаживаются, затихают вооруженные конфликты, войны переходят в пассивную стадию. Границы размываются между личным и публичным. Я сделаю отдельное видео по этому аспекту в начале апреля. 13 апреля. Солнце в сепстиле с Сатурном. Появляется желание сосредоточиться на каком-то одном деле ограничить общение и встречи. Люди становятся сдержаннее, серьезнее, осторожнее и экономнее. Даже в жестких внешних условиях обстоятельства складываются наилучшим образом для того, чтобы достичь конструктивности и прочности в любой сфере. С 15 апреля кармическая негативная точка, черная луна, входит в знак рака, который характеризует родину предков родных людей этот транзит продлится до 9 января 2023 года в этот период все что связано с домом семьей родителями будет сопровождаться беспокойством и волнениями активизируются родовые кармические темы чаще проявляются генетические заболевания будет отдельное видео в середине апреля также в этот день 15 апреля Марс входит в знак Рыбы. Выше об этом я уже говорила. 16 апреля полнолуние в весах в 21.55 по киевскому времени. И в ближайшие две недели после этого астрологического события люди охотнее идут на компромисс, уступают друг другу. Легче достичь гармонии в личных взаимоотношениях и балансов деловых также прекрасный период для любого выбора поиска равновесия любви и творческого самовыражения в середине апреля видео появится на моем youtube канале 17 апреля венера в секстили с меркурием 18 апреля венера в секстили с ураном в эти дни возможны неожиданные но приятные повороты событий новые романтические знакомства Удачное стечение обстоятельств, весна, друзья, позитивный настрой и вера в светлое будущее вдохновляют на создание чего-то прекрасного. Также 18 апреля напряжение солнца Плутон. Поэтому для серьезных дел встреч с влиятельными людьми день неблагоприятен. Чтобы добиться успеха, проникнуть в суть вещей, повернуть ход ситуации в свою пользу, Требуется сила воли, выносливость и упорство. А эти качества есть далеко не у всех. Наилучшая стратегия в этот день – открытые конфронтации, обдуманные поступки и пристальное наблюдение. Не раскрывайте свои планы, но и не злоупотребляйте доверие. 20 апреля в 5.25 солнце входит в знак Тельца фон событий резко меняется люди становятся рассудительнее спокойно реагируют на все что происходит вокруг начинается период финансовой стабилизации в социально-экономическом секторе наблюдается прогресс 24 апреля квадрат меркурий сатурн день препятствий техника ломается допускаются ошибки Информация, идеи и методы могут показаться интересными и ценными, но попытки применить их окажутся неудачными или будут прекращены из-за каких-либо ограничений. 27 апреля Венера соединяется с Нептуном. Реализм и обыденность уйдут на задний план, уступая место романтике, любви, творческому вдохновению. Даже самый сложный вопрос или ситуация примет благоприятный оборот. 28 апреля Меркурий в трине с Плутоном. Расследования и исследования в этот день принесут удовлетворительные результаты. Поиски нужной информации наверняка приведут к успеху. Потерянные вещи будут найдены. Долги уплачены, обязательства выполнены. Обстоятельства побуждают к принятию мудрых деловых решений, психологическому анализу или оценке собственности. Вы сможете научиться самодисциплине и тому, как успешно оказывать личное влияние. 30 апреля в 23.41 по киевскому времени произойдет солнечное затмение в Тельце, которое откроет коридор затмений и в этот же день Меркурий перейдет в знак Близнецы, где имеет статус управления.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 Друзья, напоминаю, что общий гороскоп не может заменить индивидуальную консультацию. Личный гороскоп строится с учетом вашей даты, времени рождения, места рождения. Если не знаете свое время рождения, делается дополнительная астрологическая работа — ректификация, то есть восстановление времени рождения. Сейчас особенно актуальны вопросы иммиграции, профориентации. Астрологический прогноз, натальная карта или городского взаимоотношений, кому нужно, обращайтесь. Контакты на главной странице и под видео. На этом я заканчиваю. Всем желаю мирного неба над головой. По вопросам обучения и индивидуальных консультаций обращайтесь. Друзья, спасибо, что остаетесь со мной. Благодарю вас за внимание. Мне очень нужны ваши лайки и комментарии для поддержки канала. До встречи!